Но я перекрашу медведя! Медведь! Хероши! Прекрасное движение! Он совсем другой пес, когда дело касается волос. Быстрый, Внимателен к деталям, минимум дискомфорта. Так вот что значит оборотень-детектив. Вот и все. Как вам? Медоведь! А? Все сияет!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 А то еще что? Ну, это как бы, короче, миленькая фоточка на удачу. Это женщина типа моя судьба. Я должен был для нее в смысле, ради будущего сделать... Это кто? Щебок. Особенно здорово получилась сцена признания под Сакурой. Прочувствовал, как Рин с Кокеру разом стали ближе. Погоди, ты что, можешь ее читать? Конечно. Но откуда здесь взялись воспоминания о первой любви? Серьезно, мы же в аду. Блин, мы в аду. Нет, не подумайте, я просто... Ты нас спасла. В самом деле, даже не предупредили меня. Вы совсем обо мне не думаете? Прости, давай потом обсудим. Лу-Ла-Ла, у тебя что-нибудь болит? Нет, все хорошо. Долго еще будете обниматься? Прости! Отпустите ее! Я же беспокоюсь! Такое себе оправдание! Нам поможет! Будет очень даже здорово, но. Условие, значит. Позволишь мне, Сэнку? Кому из нас торговаться, как не менталисту? Торговаться время терять. Говори, что тебе надо. Какое у тебя условие? <models stumbling> <directement outward> <S Independ Economic> Вести переговоры явно не твоё. Неплохо, девочки. Теперь Лоид. Да, попробуем. Старый господь шламя. Заговорился. почему же мне нельзя с вами счет конечно завидуешь сестра не ругайся на школьные пьесть ты чего забудь о том что я сказала на мотоцикле наверняка я тебя напрягла это же было внезапно думаю я поторопилась что же я творю нина о чем речь нет, это странно. Продолжу звать тебя Миамура. А, ну блин, Хори. Миамура? А ты сам-то мое имя знаешь? А, Кёко, да? Вот я правда болда. Иногда Хори может такую глупость ляпнуть. 60 мальчиков и 40 девочек. Потом будем каждый день ласкаться в белом доме с видом на море. Хочу домой, хочу вернуться домой! А, а, а, а. Да, да! Отлично, я быстро закончу, даже мой глаза покрепче. Спасите, Мегумин, давай свое заклинание, давай заклинание! Разве для того, чтобы помогать с рисунками, я не должна отработать три года? Да это так. Но ты уже училась рисовать до этого. И ты знаешь основы. Так что нет смысла начинать с самого начала. Да и ты уже не такая молодая. Шокирована. Желающие принять участие, нажмите на кнопку до того, как я успею досчитать до пяти. Сперва глянем, что и как. Пока не полезен. Этот вообще скид. Но если и участвовать, то Два. только где-то в третьем раунде. Все Два. раунды одинаковые. Просто нужно все время побеждать. Че Ну да сами виноваты я вот уже 10 лет на колесах и весь свой опыт я вложу в этот момент на поворотах я от вас оторвусь видали черта! Вставайте, вставайте, вставайте в, в чем дело той девушки здесь нет той девушки то самое, что грудь ласкал пару дней назад. Ты от собаки? Стоп, это была ты, а не я. Но ты хотел бы увидеть, как она выглядит в купальнике. Уже успел представить? Неправда, даже не думал. Эй! Чтоб после перерыва подавал как следует. Само собой! Ау! Виноват! Тебе и так ну это хочешь ящик за 300 иен из которого выпадет эта эмоция а можно мне сотню конечно хватит не издевайся над моей девушкой всего 30 тысяч иен чтобы он мне признался в любви это не цена агури приди в себя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 Ну, вперед. Да, что это такое? Испугаешься такой мелочи, работы не жди. Начинай там оттирать. Я ее не видел. Почему бы тебе не пошарить в кустах? Может, хвост ее где торчит? Ой, Спрячь, ты причиндал! А ты случайно не прячешь от меня лисий, Пытливая зараза! Эй, хвостик, хвостик! Он я тебе сигнал подавал! Да ладно тебе, Юки. Чего это ты огрызаешься на каждое слово? Не устал еще? Устал. Еще как устал. Боб. Вот я и закончил. Иди-ка примерь! Братская любовь. Ну, что ты наделал?